Лука Я из России. Да Как вам ощущение? Классно Друзья, всем привет! В прошлом выпуске мы бродили по Канде, а сегодня я проехал 25 километров и оказался в небольшом городке Гампола Приездный городок Гамполи находится у подножия огромной горы, на которой пронзая тучи возвышается великолепная белая башня. Словно магнит стягивает она туристов со всего мира и я считаю хотя бы раз в жизни стоит обязательно постить это уникальное по своей красоте и величию место. Приехал я сюда, чтобы попасть в Амбулавао-темпл. Это такая башня высотой 48 метров, которая находится в храме четырех религий. Индуизма, буддизма, христианства и ислама. Путь к самой башне занимал около трех километров. И уже порядком уставший, измотанный жарой, мне совсем не хотелось тащиться наверх пешком. Да и смысла в этом никакого не было. Здесь куча тук-туков и за 100 рублей вас с ветерком поднимут наверх. Таксист довез меня до середины горы, как раз до места, где продаются входные билеты. Я отдал еще 500 рупий. Таким образом, общая стоимость мне уже составила подъема. 900 рупий, сейчас я поднимаюсь пешком еще где-то 2 километра до самой башни, но уже начинают открываться потрясающие виды на город, плюс в том, что здесь уже на самой горе не так жарко и достаточно нетрудно подниматься. Привет. Когда читал об этом месте, было написано, что оно находится в запустении, что здесь очень мало людей, но здесь это не так. Тут очень много туристов и местных и не местных, тут даже есть уже ближе к вершине пост полиции. О! Короче, ребят, я только потянулся за печеньками и меня просто окружила стая обезьяна. Это какая-то жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять с ребенком. Еще одна. <звук> Что-то начинает рычать. Вот этот во главе, мне кажется, это вожак. Он такой прям здоровый. И у них уже начинается драка за печеньки. Тяжело. Hi bro, a little bit dangerous, Нет right? проблем. Not dangerous. Ah, okay, okay. Yeah. Сразу сбегается вожак и начинает рычать. Короче, я ухожу отсюда. Тяжело. Интересно, что и сама дорога, подобная этой башне, как бы скругляется по спирали к вершине. Она становится все уже и уже, и повороты все короче и короче. Hello, hello, bro. Предвкушение от того, что увидишь что-то невероятное, это, пожалуй, самое лучшее, что может быть в путешествии. Но гораздо важнее сохранить силы и желание это увидеть. Именно в таком состоянии я шел к своей цели в тот момент. Наконец-то я дошел до этой башни, надо сказать, это было весьма непросто. А вот она, эта красавица башня, высотой 48 метров и располагается на территории храма четырех религий: буддизма, индуизма, христианства и ислама. Да, и лучше здесь быть весьма внимательным и не оставлять свои сумки, рюкзаки без присмотра, потому что обезьяны, они прям так и посматривают. Того да и гляди, что-нибудь выхватят у вас. Вот смотрите, ребят, только отвернулся, она уже почти выхватила печеньку. Вышла отсюда. Тискиваюсь. Лишь бы панаму мою не сдуло. Не охота терять панамку. Очень страшно становится. Так, мы тут с мужчиной походу не пройдем. Он слишком крупный. Yes, like this. Вообще дух захватывает. Как вам Классно. Так это еще ужасно. Очень романтично. Я когда смотрел в интернете видео про эту башню, я думал, что есть риск, что если ты заберешься на самую вершину, просто верхушка элементарно отломится, и ты упадешь. И вот сейчас я ловлю себя на таких же ощущениях. Прижимаюсь к стене страшно. Вау, я просто боюсь смотреть вниз реально. Это финиш, друзья. Дальше мы не пройдем, тут не разойдемся вообще никак. Come here. Там еще кто-то. Обалдеть. Здесь есть специальные ручки, чтобы держаться. Я держусь за ручкой, у меня ноги трясутся. Все, мои рюкзаки мне не позволяют. Я снял большой рюкзак и очень боюсь потерять свою камеру. Держу ее очень крепко, потому что ветер сильный. Давайте, да? Тоже русские, что ли? Да, они русские, только что. Русская you know. башня. <с Och -C Tobias> Это реально очень страшно. Жесть, ну как, как здесь дальше лезть? Но я долезу до самого конца. А вот с этим парнем мы, по-моему, не разойдемся. Да? Спарись. Хорошо. Gosh. Gosh. Bro, uh, little я yes. yes. <музыка> Пожалуй, я нашел идеальное место для ночевки сегодня. Буду ночевать на крыше этого полицейского участка, потому что через буквально полчаса уже стемняет. И ехать куда-то в ночь я тоже смысла не вижу. А виды здесь просто потрясные, открываются. Я так понимаю, этот полицейский участок сейчас не задействован, потому что здесь выбиты стекла и дверь на замке. Но, конечно, лучше сейчас быть максимально скрытным, пока не стемнело. Ну вот я в своем надежном укрытии. Барабанит дождь. Сейчас немного душновато. Я, к сожалению, не смог найти воду, чтобы помыться. Сегодня у меня по плану на ужин немного воды, орешки и печеньки. Morning. Can you help me a little bit water? What? Yes. What's your name? Name? Димали. Димали. Uh, my name Luca. Luca. Luca. I'm from Russia. Россия. Россия? Yes. <laughs> <coughs> Today I go to Siberia. Siberia. Ah. So big family. Family. family. Yes, yes. Where is husband? No husband. No uh, husband. Ami, ami. Do you have husband. husband. <laughs> yes, yes. so husband. Ну вот, спускаюсь с горы, добрые люди угостили водой, сейчас попью и двинусь дальше. Такие пышные толстые блины, прям как я люблю. Интересно, с чем? Hello. Томаты и еще One кофе One кофе, okay. I can сидеть здесь okay. okay, thank you. в сри Спасибо Мне принесли просто два огромнейших блина с начинками карри, картофель и курицы Я правда не знаю, сколько это будет стоить, но я думаю, что здесь небольшие деньги Курица очень вкусно. С острыми специями. М -м -м. Кайф. Понемногу начинаю привыкать к ланкийской кухне, к этим специям. Так глядишь через пару лет и эмигрирую сюда. М -м -м. А, -а, а, кайф. Я не стал завтракать в городе, потому что там сейчас будет огромная суета И так вкусно там точно не приготовят 300 рупий дешевле и так вкусно Я просто нигде здесь не ел на Шри-Ланке, реально 300 рупий Это 100 рублей, меньше 100 рублей, представляете? Как следует, подкрепившись, я спустился с горы и, пообещав башне еще вернуться, прыгнул уже в привычный ланкийский автобус и помчал навстречу новым приключениям. Впереди на моем пути был уездный городок Матале. План такой, хочу остаток дня провести в этом городе и к концу дня выдвинуться дальше на север и там по пути где-то найти безопасное место под палатку. Прошел практически весь город уже и такое ощущение, что у людей настолько здесь нет денег, что они даже не ходят в кафешки, ни одного заведения не вижу, какие-то рынки овощные, какие-то мастерские, но чтобы где-то поесть, вообще нет. Путешествуя по острову, я все время встречаю местных женщин, и они смотрят на меня с какой-то скромностью и в то же время с живым интересом, и от этого настроение улучшается, хочется изучать эту страну все больше и больше. Кажется я нашел подходящую кафешку Сейчас буду обедать Кари прям моя любовь, обожаю И сегодня на удивление не остров. Здесь очень много имбиря Он прям реально Реально торкает Я сейчас ем А он ходит кругами И следит за мной ну, Не потому что он что-то обо мне думает плохое. Просто у него такая манера. <coughs> И мне это мешает, мне некомфортно. И так почти в каждой кафешке. Скорее всего, это обусловлено тем, что я иностранец, непривычно выгляжу, у меня белая кожа. Поэтому просто такое плохо скрываемое любопытство. А Матали считается родиной спец. Здесь даже на окраине города есть какой-то специализированный сад, где их выращивают. Так что, если вы фанат специй, то вам именно туда. Вход в этот сад платный, и я туда, конечно, не пойду, у меня просто нет на это времени, я здесь в проезда. Куча самых разнообразных магазинов с одеждой, драгоценностями, фруктами. Я уже здесь часа два нахожусь и не встретил ни одного туриста. Здесь пока только местные. что надо в конце съемочного дня. Остаток дня я провел в дороге, и, добравшись до следующего городка, кое-как нашел недорогой гостевой дом. Силы мыслей не осталось. Было только одно желание — спать. Со стены напротив на меня смотрел огромный паук. Вентилятор нагонял прохладу. Казалось, весь мир устал и засыпает вместе со мной.